Ну вот, мы пришли опять. Да, мы опять пришли в огород. Да, гулять ходите в огород все, да? О, О! ну как тебе, горка? Нормально? О, льдышек-то сколько много набрала. Снег-то растаял, да? Не так это? Не так, да? Там какашки, наверное, ты... А. Давид опять с Бони загорает, лежит. Давид опять с Бони загорает, говорит, лежит. В губы целуется? Она же девочка. Ты куда залезла? <Stock Billy> <dunno> <parties> да, она любит. Любви обильная. Вы куда пошли? Море, да, море. Ты-то провалишься, бурки не одел. кроссовках бегаешь. Ой, смотри, что Бонька-то с ума сходит. Завали, Амину, завали, завали, Боня. Ух, ты! О, папа завел. Пойду, пойду, папа посмотрю. Бензопилу-то сделал. Аудиала Динар, смотри, они по как по морю бегают там. Мама? Да они сейчас Мама. еще спустились. Если бы, ну, с Боней так не знали, да? Она бы Мама? так не привела. Ну так, у же как ребенок тоже играть хочется. Одно это скучно? А да, да, Буня, лапу дай. А если, Буни, Научи да. ее лапу дать. Иди, иди по... за дай. поджопник. О, О, <соспорщик> иди, иди а, поджопник тебе. Она волосатая, медвежит-медведь. Да, Болосы. Я поймала Преступление Сейчас будет наказание Зачем снег кушаем? А? Мама ругает Нельзя Прячет секс. Сейчас тихую пойду за ней На хоп и фрот. Ты куда пошла? Оп Иди обратно. Это что? О! Я все вижу. Ну-ка посмотри на маму. Ты чё? Чё в Ну-ка тфу. Пошли, Динария, Амини. пойдем. Ну ка плюнь? Тфу тфу. Вот. Как, они а нельзя? Дай волосики поправлю, Амина. Хвостик не сделали. И волосики корчат. Да? да? Ты все сосульки собираешь, да? Ты же уже на крыше. Ты вы куда? Вы куда, мадамы? Амина, на крышу не лезь, упадешь. Не лезь, упадешь. Дарина, не лезь туда, упадешь. Дарина, мама туда не будет лезть ведь. О, Бони, все. Горку нашла, да? На крышу не лезь. Сейчас, сейчас огромную покажу. Амина вон у нас. О, молодец. Дарина, иди обратно. Все, пойдемте в динари. динар, че? Где сосульки-то твои? Сосульки-то говорит, мам, покажи. Где? Вот они. Где моя Ой, гора, правда. А! Я О! не могу снять ее. Да, сколько много набрала. Смотри. Еще там, мама, усни. Ой, там маленькие, не надо, сейчас ты упадешь. Господи, экстремальная мама! девочка. Мама, Можешь не лезть, ладно? Мама. а да, нельзя. Вот здесь бегайте, где Динара. Вон, видите? Ты сейчас попу-то отобьешь. Попочки будут потом, жопочки. Не надо чевать. Дарина! Ты куда, Дарин? Динара, Амина, куда побежали вниз? Ау Подержу Даринка Дарина Что, что говоришь? В теплицу? Да, потом ночью прийти, Закрывать их, заводить Сейчас мы домой пойдем, сосулька. Мам, а. мы на сюда моста ходи. Да? да? Понятно. Сюда. Мы на пойдем домой. И сюда. И сюда. Опять вот мы Опять пойдем, сюда да, это уже лед, не сосулька. Ой. Смотрите, солому клюют. Там зерно. И они расклевывают там. Тормошат. Ой, дурочки. Петька работает. Не ленится у нас. Ты-то хватит с меня кушать. Еще варежки сняла, Дарина. А Пашка будет, смотри, что. смотри. Что. Варь. Смотри, в рот пихает, пихает ведь себя. Понясвистанула лед, тут идут. Дарина, нельзя, нельзя. Дарина, фу, ведь наяривает, смотри, что наглую. Нельзя. Сюда иди ко мне. Иди к маме. Бух, бух! А давай, не давай! Сюда идем, варежки оденем, ручки замерзли у Дарины. Давай, иди сюда ко мне. Варежки одевать. Вон видишь, опять упала у курочек, опять стирать надо, протирать все. Амина, не ходите туда, Дарина! Ой, эти-то куда пошли? Ну, куда и вы пошли? Гулять. Гуляют, пошли. но лапы замерзли, все равно гуляют. Они тоже вам снег кушают, а секунду. Да. Они снег лезят. Дарина, иди сюда! Молодцы, два, четыре, Гуси орут еще. Гагагают. Гагагают, да? А. Ой! Амина! Так не прыгай больше! Ну вот, друзья, наш на сегодня ужин. Андрей у меня сварил а, пшеную тыквенную кашу. Смотрите, какая она классная получилась. А запах обалденный. Короче, тыкву на, на тыку перешли. Сейчас тыкву надо есть. Даринка прям наяривала свежую тыковку. Прям вообще кошмар. Так полюбилась она ей. Кашку покушаем. Вкусняшку. Генара, будешь кашку? Ну, потом. Ну, я положу, пускай остынет. А? Вот это у меня будет. Ладно. А не вот это. Вот это у меня будет. Ну ладно, ладно. Сюда положу кашу. Угу. Кашу кашу. Пахнет вообще вкусно. Вкусно, да, пахнет. Амина, будешь кашу? Будешь? Голлышко болит. А чё? А? Телефон папа взял? Амина? Сейчас он даст, поговорит по телефону, даст. Давай... Мама, вот тут, вот тут. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Завтра покушаешь теперь. Дарина, мама положила, иди, иди. Ладно, тогда все. Все, Динар, приятного аппетита. Приятного аппетита. Всем пока-пока. Пока-пока.